Доктор Вакс Привет, я Доктор Вакс, и я знаю все о том, как очистить и отполировать вашу машину так, чтобы она снова засияла как новая. Сегодня я покажу, как правильно полировать лакокрасочное покрытие, а помогут мне в этом две мои прекрасные помощницы. Привет всем. Доктор Вакс Let's wash the car first. Для начала помоем машину. Пока мои помощницы наводят чистоту, я расскажу вам немного об автокосметике «Доктор Вакс». Американский бренд «Доктор Вакс» – результат многолетнего труда опытных специалистов. Главная особенность этой автокосметики – активная формула состава. Все, что вам нужно сделать – просто нанести препарат на поверхность. Автокосметика из США «Доктор Вакс» – рецепт идеального результата. Перед полировкой кузова необходимо глубоко очистить лакокрасочное покрытие. Для этого я буду использовать полироль-очиститель «Доктор Вакс». Высокоэффективный полимерный состав полироли удаляет загрязнение из микротрещин лакового слоя восстанавливает цвет и способствует лучшей схватываемости полироли. Нанесите состав хлопковой тканью на участок лакокрасочного покрытия круговыми движениями и подождите, пока высохнет. Когда состав подсох и образовал матовый налет, начинаем полировать покрытие. Девочки, вперед! Полируйте до появления равномерного блеска. Теперь, когда загрязнения удалены, можно наносить защитный слой полироля. Полироль Карнауба от Доктор Вакс обеспечивает лакокрасочному покрытию сияющий блеск и надежную защиту от окружающей среды. Маскирует мелкие дефекты, создает мощное покрытие, выдерживающее многочисленные мойки. Содержит в составе натуральный воск Карнауба. Перед применением нужно вымыть автомобиль. Но мои помощницы уже это сделали, поэтому приступим. Встряхните флакон и нанесите препарат на покрытие с помощью хлопковой ткани. Наносите круговыми движениями. После подсыхания состава образуется матовый налет. Это сигнал к тому, что можно приступать к полировке. Конечно, полируйте до появления сияющего, глубокого блеска. Доктор Вакс, а после мойки этот блеск сохранится? Конечно, слой полироли может выдерживать множество моек. А для его поддержания достаточно просто периодически обрабатывать поверхность полиролью «Быстрый Вакс». Это средство мгновенно удаляет пыль, дорожный налет, следы насекомых и отпечатки пальцев рук. Не требует предварительной мойки, отлично поддерживает и восстанавливает слой ранее нанесенной полироли. Достаточно просто нанести его на поверхность с расстояния 25-30 сантиметров, протереть хлопковой тканью до удаления загрязнений и отполировать покрытие. Надо же, как просто! Да. Идеальный результат с минимальными усилиями. А теперь давайте покатаемся. Да.